Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, вот сейчас прохожу достижение за восстание зомби, уничтожить восстание, имея 8 бойцов в команде, также параллельно выполняю уничтожить редких ботов, и решил записать видосик, вот. потому что нет смысла показывать все это с самого начала, это очень долго, и никто не станет смотреть полностью видео я решил показать вот конец в чем сложность прохождения во-первых вам потребуется минимум 4 часа времени чтобы пройти восстание в 8 персонажей во-первых во-вторых вам потребуется бронеры демона желательно можно одного атакера брать но чтоб были, желательно, чтобы это были бронеры вот. и демоны. Потому что очень легко утопить персонажев. То есть даже вот демонов, бронеров мы и то утопили. Я утопился на веревке случайно. Потому что все это, конечно, очень долго выполняет. То есть во время боя у вас будут возникать ситуации, когда вам просто захочется сдаться. И вот Вы начинаете утопить. И можете случайно утопиться. Поэтому лучше иметь бронера в команде, чтобы, если что, чтобы вы выжили. Так, сейчас я его... Кину блокератор, нет, рано пока, на следующей волне. Кину блок. То есть вот, сейчас я запись, надеюсь, идет. у меня, Да, запись, в принципе, идет. Я надеюсь. Дальше, вам я советую вам, ребята, играть на карте, которая большая. То есть чем больше карты, тем лучше. Некоторые считают то, что наоборот, чем меньше карта, тем лучше. Но нет, дело не в этом, потому что А вы сами будете топиться очень много раз. Они нас топили, мы топились сами, поэтому лучше играть на большой карте, потому что и так от карты ничего не остается по сути. Раньше можно было выполнить достижение с помощью бага, надеюсь, ну, конечно, мало кто знает. В общем, при помощи Дракона можно было первую волну, которая даже не считается за волну, то есть нулевая волна, там за два зомбака раньше было, и можно было их при помощи Гоньков Дракона убить, и тем самым вы прошли достижение 4 перса, Ой, 8 персонажей убить, восстали зомби. Так, вот, сейчас я пытаюсь топить этого редактивного, очень сильно лагает. Вот в чем сложность, ребят, то, что очень сильно лагает. Проходить очень тяжело, потому что очень... Вот видите, даже я не успел разминировать минку. Лаги просто нереальные, ребята. То есть нужно, чтобы у вас был очень хороший компьютер. Причем у обоих, и у напарника, и у вас, чтобы был компьютер нормальный. Потому что если у кого-то компьютер будет слабый, то у вас будут появляться жесткие лаги, то есть... Если у одного комп слабый, у другого... Нормально тоже будет лагать, ребята, поверьте. Потому что надо, чтобы у обоих был комп сильный. То есть вот он, напарник у меня, Кирилл Соленов. Я с ним прохожу, сейчас он вернулся в игру. Ну, как вернулся. Только из-за меня он играет. Да. Вот. Я с ним прохожу, в общем. У него комп нормальный, у меня комп слабенький. Ну, все знают, что у меня до сих пор комп слабый. Вот. Даже если у меня лагать начинает, начинает то у него тоже лагать будет. Поэтому... Нужно, чтобы очень хороший ком был. Вот мы уже почти проходим до восстания. То есть я решил просто показать небольшое такое видео По прохождение достижения. То есть сложности в том, что очень долго, во-первых. Во-вторых, нужно карту подобрать, чтобы большая была. На маленькой карте не факт, что вы пройдете его. То есть он вас утопит или вы сами утопитесь, что поймете там. Нужно еще не тупить то есть 5 часов времени надо продержаться 4 минимум 5 6 максимум то есть больше не думаю не будет то есть это я не знаю кто будет проходить достижения полностью то есть я буду проходить полностью его ребята я буду полностью уничтожать сто раз восстание ради достижения потому что я хочу выполнить 11 тысяч достижений я сейчас туплю да я сейчас ничего не делаю, я просто говорю. Тут очевидно, что мы и так прошли уже. Очевидно, ребята. Просто я хочу заснять видосик. Осталось убить радиоактивного вот этого и подводного утопить. И в принципе все. То есть. Последняя волна. У нас еще арсенал вот такой имеется. То есть у меня есть блокертора, один атомка, або некоторые имеются. Охранника на ложка чтобы утопить. Перчатка. То есть, ну и, в принципе, в принципе, то, что и нужно, как раз, чтобы пройти уже до конца восстания. Остальные То есть, остальное оружие на ХП, я думаю, бить уже не будем их. То есть, да, он что-то купить тоже. На ХП, я думаю, уже бить не будем, потому что нет смысла на ХП бить. Так, вот ходит у меня этот персонаж. Я надеюсь, сейчас его утоплю, потому что пора бы уже утопить его. Так, берем вот так вот. Хотя, может, и перчик мешает ну да все хорошо вроде бы почти <свят> утопил новый если живой еще главное чтоб видосик записался там дальше посмотрим то есть мне дадут тысячи фуз ребята сейчас я а, меня убил да это очень плохо у меня остался один персонаж я сейчас возьму антиутопку на него Потому что может утопить все-таки. Не знаю, уже быстрее. То есть как его сейчас утопить? Три зуба можно. С той стороны. Все, подводного. Так, у меня что-то с не то. А, все нормально подводного убьет он и я этого вот результатом затяну и нормально будет я думаю да очень сильно лагает очень сильно лагает ничего страшного если, в принципе показать конец и все думаю. полностью показывать и уже все там показали полностью играли а вот я решил конец включить то есть тяжело дойти да, тяжело я уже два раза доходил то есть два раза проходил восстание, это уже полностью 4 часа Тяжело, ребята, надо выдержать время это. Так, убиваем этого. Блин, надо кувалду дать. Сейчас кувалду дам. Потому что этого персонажа, а Его бьешь и вот начинает он уронить. Как можете заметить, видите? Ему наносишь урон и он сразу тебя уронит. Видите? Убиваешь, так еще сильнее уронит. Минус 120 хп мне сняло, еще 30 зауронило. Так. Но здесь нету редкого бота. Мы убили двоих редких ботов за время этого прохождения. Мы два раза убили редкого бота. То есть это у нас радиобастер и кто там у нас еще? Неутопляемый. Но тут было два раза, попался нам неутопляемый. Мы убили. Радиомастера еще я ни разу не встречал его. И какой-то еще один есть редкий бот. То есть, вот эти вот токсичные, радиоактивные, это не считается за редких ботов, кто не знал. Нужно именно встретить радиомастера или неутопляемого. с ничем глубин такой. Радиомастера не видел, ни разу не встречал. Вот. Так, вот, все. Сейчас мы их утопим всех. Ну тут уже все. Тут видите, у нас тут прям идеально. От карты ничего не остается. Это еще у нас большая карта попалась. А если маленькая карта попадется, ничего от карты не останется. То есть, лучше играть на больших. То есть, вам будет негде прятаться на маленьких картах. И вы проиграете бой, скорее всего. Конечно же, можно выиграть и на маленькой карте. Но нужно везение, чтобы было. Тут и так я одного перса сам вытопил. Двоих базок вытопил. Демонов, демонов, ребята, да, мы вбрылись в карту, крысили, Лиан попадал базукой. Вот, карту рушил, и под низ мы падали в воду, проваливались. Поэтому вот так вот. Все, сейчас блок мой зарешает. Самая тяжелая волна. Знаете, почему тяжелая? Потому что у них у всех противогазы. А противогазы, если убиваешь, то есть вот этих вот прессов противогазов убиваешь, а вот некоторые из них, во-первых, уронит, видите, он нанес урон блоком, он начинает меня уронить, как можно заметить. А во-вторых, при их убийстве они наносят еще дополнительный урон, минус 120 хп, то есть вот в чем трудность, то есть эта волна, она такая самая тяжелая, то есть. Ну и, в принципе, утопить их не так сложно уже, потому что карта не остается уже в конце. Плюс, если есть арсенал сэкономить, в конце уже все. Победа будет процентов, Главное, чтобы у вас были хп достаточно много, чтобы, чтобы они вас не добили в конце своими ударами. То есть они могут вас убить своими соплей. То это минус хп. То есть, если у вас мало хп, то вы не пройдете. То есть надо хотя бы вот как косарь минимум хп иметь, чтобы пройти. То есть не каждый человек станет играть 5 часов вот, в, в, эту, в это восстание зомби, короче. Еще бывают у нас вылеты. То есть очень часто, уже три раза у меня был вылет. Ну хорошо, что я хотя бы ну, один раз был в конце вылета. Один раз был в конце вылета, то есть на 17-й волне у меня был вылет один раз. Ну и еще два вылета было у нас в начале боя, то есть на пятой волне там вылеты были. На 4-й он тоже вылет был. Вот так вот. Вылеты тоже очень бывают частые. То есть, я думаю, не все, не каждый игрок способен вот так вот играть, играть, и у него вылет, и все, это уже капец. Ну, я выдержу. Я справлюсь, ребята. Уже один раз восстание подповержено было. Осталось сто раз победить. То есть, пять часов одно восстание длилось у меня. То есть, с 9 часов я играю, сейчас у меня почти три часа дня, то есть, даже больше я уже, даже больше. Да, это я зря сделал дебил Да, взял самого себя добил Не, я выжил <laughs> Я выжил, ребят <laughs> Я выжил 20 хп все-таки они оста оставляют Ладно, ладно 20 хп все-таки оставили мне <laughs> Пожалели меня короче <laughs> Вот Атомка моя сейчас полетит Пизды даст этому токсичному Она убьет его он... Я уже брал стазис, так что все, мне тут уже терять нечего, то есть напарник мой тут зарешает, Кирилл Соленов, он зарешает, все, у него 1000 хп, он пройдет, он пройдет, тем более уже все тут уже, у этих мы убили токсичных уже всех, радио этого тоже убили мы, то есть противогаза уже два противогаза осталось, то есть как бы этих уже добить проблем не составит, главное, чтобы успевать хотя бы ходить, потому что лаги нереально. сейчас мы вынесли, конечно, красиво было сейчас, то есть, быстро отхода считайте, вынес это было очень красиво вот тут тоже считайте все победа и вот награду покажу сейчас что дают давай давай ебаш. отлично отлично Вот сопля снимает 120 хп и атомка пошла моя атомка пошла то есть сейчас атомка короче она его убьет. Нет, она его не убьет, но... Короче, беру и кота-удар использую. Вот, кот удар используем Надеюсь, попаду хотя бы. А, отлично попал. четенько который зарешал. Кота-удар мой. Так, и остается у них два персонажа. Подводный, который на дне остался. Его топить там уже проблем составить на таких. и вот этот вот самбак лящий 41 хп то есть все простые достижения проходить минимум буду месяца 4 ребята что, во первых не каждый день то есть во первых ты проходишь достижение и ждешь сутки пока она откроется у тебя 24 часа там идет такой небольшой перерыв на самом деле огромный перерыв идет то есть 24 часа ждать чтобы еще раз сыграть в него то есть и не факт что ты пройдешь вот поэтому минимум 4 месяца достижения буду проходить то есть это очень долго на самом деле такой срок большой но я думаю справлюсь то есть я думаю никто не будет больше проходить до достижения то есть я знаю, люди там пытались писали, короче, то, что можно, типа, пройти ну, с игроком, у которого уровень меньше, хп меньше. Да, можно пройти, так будет чуть полегче. Но, во-первых, нужно найти такого игрока, который будет с тобой играть каждый день. Во-вторых, все равно долго, ребята. Все равно долго. То есть, я тут играю сейчас вот Считайте, это мой фейк, но тут сейчас Кирилл играет вот. временно. Потому что я не могу играть с двух браузеров. У меня начинаются жуткие лаги с двух браузеров. То есть и тут у меня и так лагает, считайте. Все, он портится под него, скорее всего. Да, он портится, убивает его, то есть... А, ну все, смотрите. Прошли, считайте. Все, победа! Остался один персонаж, стреляющий 31 хп. Сейчас покажу награду. Видео сейчас я завершу. Конечно, я хотел раньше снять, как проходить при помощи бага. То есть раньше, ну вы уже убрали баг такой по фиксии. Так что здесь приходится до конца играть, чтобы их снижение выполнить. Вот. 5 часов времени, ребят, ну, я не знаю, кто будет играть 5 часов, кроме меня. Может быть, найдутся люди, но не каждый день, не каждый день, поверьте, вот. И вряд ли у кого-то хватит сил и времени выполнить такое достижение сложное. Восстание уничтожено. Это уже второй мой раз. Дважды подряд я прошел. Да, подряд почти. Вот. Один песочек дали, один шуруп. Ну это бред. То, что вот дают награды. То есть, покажу. поплавок вот этот, он никому не нужен. Вообще никому. То есть ты тратишь эти ресурсы, покупаешь какой-то поплавок за эти ресурсы, да? Да, и никому вообще это не нужен, То есть никто этим не пользуется. То есть я этим как бы... Посмотрел один раз, кинул это говно какое-то, непонятно для чего, как использовать его. То есть воду кидаешь, там, и персонажи начинают травиться. Ну блин, если он там встал, во-первых, во-вторых, какой на ставках это вообще никак не пригождается, ребята. То есть я не знаю, кто этим пользуется. То есть напишите в комментариях, что ли, кто этим пользуется. Потому что я не знаю. Это бред вообще. Есть куча других оружий. И еще ход тратит. Ладно бы еще на ход не тратил, но он еще ход тратит. Ну, это бред, это бред. Так, сейчас я покажу, сколько я уже смог набрать. Вот мой прогресс, ребята. То есть, 7 раз я победил 8 бойцов. То есть, команда из 8 бойцов, 7 раз победил. 7 редких ботов я уничтожил. И 139 из 500 я выполнил. То есть, волн продержался. Количество волн. Вот. И мне еще очень на самом деле много, потому что тут у меня только все начинается. Как все заметить, я еще только начал все это делать. Вот, все, время, в принципе, не зря провел. Хоть 5 часов, но все-таки мы выиграли. Это уже радует. То есть я получил косарь фузов. Тоже неплохо. Хотя мало, мало, да. За такое количество времени можно, конечно, и больше получить. Но все-таки я рад. Все-таки я рад, что. Не зря все-таки не зря посидел. Хотя за 5 часов можно. Было намного больше всего сделать. Как в жизни, так и в игре. Но я все-таки решил выполнять. Хочу 11 тысяч достижений выполнить. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. На канал YouTube, Качайте мне реакцию, ребята. Скоро выйдут новые проекты. Ну как новые. Они не новые, они не старые. Они будут возобновлены. Такие как Warmex 0. Все уже знают, я уже рассказывал об этом. Вот. Всем пока, короче, увидимся в следующем видео.